Друзья, привет! Сегодня мы находимся у застройщика. Нас пригласил застройщик. Обследуем мы дома. Сегодня жара на улице. Обследуем на теплопроводность, герметичность. В подробностях видео расскажу. У нас шарахаются застройщики. Мы сейчас начнем выявлять какие-то дефекты. Будем обследовать здание на герметичность. Сейчас на первом доме смотрим узлы, которые... Ну, рекомендации дадим те, по тем узлам, которые необходимо доработать, чтобы ну, в холодный период времени а, с теплопроводностью проблем не возникало. Домостроения, они, как, как и всегда, будут продувать. От нагрузок динамических, скорее всего, Вообще, конечно же, в практике, в практике у нас ну, в абсолютном большинстве случаев застройщики негативно относятся к таким проверкам, когда приходит заказчик и начинает смотреть дом. Но на самом деле вот, ну, это, не, я считаю, неправильно совершенно. Почему? Потому что если в последующем будут возникать проблемы, ну, устранить их вот, на этапе строительства значительно проще и дешевле. Потому что если заказчик уже проявляет ну, как бы такую бдительность, то, скорее всего, если возникнут проблемы, то они потом вылезут в значительно большей проблемы для застройщика поэтому это вполне нормально, когда ну вот в таком рабочем процессе решаются вопросы. Плюс второй момент, и мы призываем всех застройщиков с удовольствием тоже можем посотрудничать. Это, конечно же, использовать для того, для выгодного преимущества, потому что я уверен в том, что рано или поздно дома будут проверять при покупке, принимая дом от застройщиков перед выполнением каких-то ремонтных работ, потому что это является необходимостью, это позволяет экономить кучу денег. Здесь ну очень благодарны застройщику потому что что они вот именно так отнеслись и к своей работе и к нам и на самом деле вот пригласили нас я думаю у нас получится продуктивно поработать и помочь в том чтобы улучшить строительство на данном объекте мы в летних условиях практически в банных уже условиях здесь достаточно высокая температура сейчас будем обследовать здание на герметичность соответственно сейчас мы привели здание в соответствии требованиям обследования, заделали все отверстия естественные. И следующим этапом будем замерять кубатуру воздуха замеряемого. Оборудование сейчас уже подготовлено, в частности, аэродверь. И следом будем замерять, осматривать тепловизором объект, хоть и, конечно, да, в летних условиях, но тем не менее для сравнения эти снимки нам будут необходимы в дальнейшем. Аэродверь устроена следующим образом. Это такое вот некое полотно, устанавливается в дверной проем. В это полотно устанавливается вентилятор, при помощи которого, ну грубо говоря, вентилятор. На самом деле это комплекс оборудования, при помощи которого из здания откачивается воздух и путем этого откачивания создается разряжение, в нашем случае в минус 50 паскаль, либо наоборот сюда накачивается воздух. Вот. И э, в последующем через э, это оборудование замеряется количество проходимого воздуха. Мы, соответственно, выясняем этим способом кратность воздухообмена здания. Говоря простым языком, мы замеряем герметичность здания. Э, само оборудование нам показывает, сколько через него воздуха проходит. И при помощи тепловизора мы выясняем, откуда. Вот наглядно можем видеть, что сегодня у нас достаточно усиленно работает водонагреватель и мы видим нагрев в проводах в щитке в данном случае о чем мы соответственно тоже донесем до застройщика ну вот наглядный пример когда люди говорят что в тепловизоре если синенькая значит холодненькая но здесь сейчас в здании достаточно тепло я бы сказал даже очень жарко выше 30 градусов температура воздуха. И мы видим синие холодные пятна, где 26 градусов, плюс 26 градусов. Первоначально замеряю разницу давления существующую, потому что в любом случае в закрытом помещении давление будет оно немножко ниже, чем на улице за счет э, тяги наверх. Вот. И потом уже, соответственно, основываясь на эту разницу, будем создавать давление э, в минус 50 паскаль. В общих чертах э, на данный момент э, оборудование значит, набирает. набрало уже минус 50 паскаль разницу давления. Кратность воздухообмена мы видим три ну, с лишним, три с небольшим, 3,2. Это на данном этапе достаточно хороший показатель. Будем искать, где эти три есть. Это три кратность э, воздухообмена, то есть три раза в час вот эти вот 280 кубов обмениваются то есть сюда поступает три раза в час 280 кубов Это, повторюсь это хороший показатель на нашей практике к сожалению есть объекты и причем их масса где кратность воздухообмена в среднем 6 8 есть даже были объекты где кратность воздухообмена достигала 16 Ну, это практически сплошная огромная дыра на данном этапе когда мы запустили аэродверь, уже на первом же окне появились претензии к установке этого окна. То есть сейчас я вижу отсутствие герметичности по монтажному шву. Вижу я это по характерным таким синим пятнам из-под откосов, то есть, где стыки между откосами у нас сейчас поступает воздух. В этот раз мембрана, я вижу, достаточно хорошо надулась в помещениях на потолке. И это очень хороший показатель признак того, что пароизоляция чердачного перекрытия на высоком уровне, но все же где-то утечка есть, и мы ее сейчас найдем. По, по сути, наверное, вот это вот основной источник пропускания воздуха, скажем так, который изначально был скрыт от глаз. То есть э, стык вот этих вот полотен находился под доской, и сейчас, когда мы создали э, разницу давления, у нас отсюда он начал подсадствовать и, соответственно, вот эту мембрану ее выдернула сюда. Она плохо была закреплена. Ну и теперь мы понимаем, что здесь за вот этой вот доской у нас отсутствует герметичность. Ну, соответственно, также э, застройщику мы дадим рекомендацию, чтобы вот эти вот полотна все-таки друг с другом приклеивали. В данном случае застройщику будем рекомендовать однозначно э, перебирать монтажный шов, то есть это снимаются откосы, Удаляется старая монтажная пена, возможно, увеличивается количество точек крепления, возможно, укрепляются существующие точки крепления. Ну и, соответственно, необходимо произвести пропинку надлежащим образом, чтобы обеспечить герметичность монтажных швов. По результатам обследования значит, мы получаем в целом замечательный дом с небольшими недочетами, которые устраняются сейчас. Благо, что... Эти недочеты сейчас можно устранить на данном этапе с небольшими финансовыми потерями, ну и трудозатратами, соответственно, небольшими. Эксплуатация этого дома будет безопасна, и дом будет служить очень много лет.